Здравствуйте, меня зовут Евгений Котяк. Я директор бюро контента и спикер курса «Копирайтинг. Контент-маркетинг. Редактура в Академии Webcom. Курс состоит из трех блоков. «Копирайтинг», «Контент-маркетинг», «Профессия». На «Копирайтинге» вы научитесь писать тексты для сайтов, блогов, СМИ, лендингов, интернет-магазинов, социальных сетей и email-рассылок. В блоке «Контент-маркетинг» вы научитесь составлять матрицы контента, разрабатывать темы, продумывать стратегию, работать со СМИ, медиа для дистрибуции вашего контента. В блоке профессии я расскажу, как вам искать клиентов, составлять резюме и зарабатывать больше, занимаясь копирайтингом, редактурой и контент-маркетингом. Приходите, открывайте новые горизонты, будьте на шаг впереди конкурентов. А я вам в этом помогу.